Вот мы одним движением с вами зафиксировали сразу два сосочка. Да, я делаю тогда с дистального к середине и потом с медиального к середине. Как бы центральный вот этот получается два раза, он захватывается. Ну, центральный сосочек да, между ними. И... Ага. Да, пожалуйста, то есть, ну вот как-то... Да, он так и называется, поэтому двойной обвивной кисетный шов. А кисетный, потому что это петля. В какой-то литературе петля видна еще описана. Теперь мы должны зафиксировать под надкостичным швом. Так видно, да? Самая пекальная точка разреза. Проходим через надкосницу, но все знают, что это очень тяжелый шов, он такой, требует усилия, то есть его никто ни с чем не перепутает никогда. Было даже видно, с каким усилием у меня сейчас заходила игла. Вот он сразу прижимает. И дальше швы мы накладываем сугубо межпитлярные. Тем более, что у нас большая часть лоскута, в принципе расщеплена. Я шью непрерывно, просто так быстрее. Ну, не знаю, у меня ничего не расходится. Вертикальные эти швы хорошо зафиксированы. Я шью вер... э, непрерывно. Ну, И... да. шов, шов, там, там нос, да? Я шью вот, ну, шов, наверное, семь восемь, который стандартный для меня, для моей работы. Mm -hmm. И особенно не требуется больше ничего. Там еще очень много авторов, а много там еще да. какой-то Щербаков и фиг. Еще есть они в иностранной литературе. То есть вот это одна из методик, да. Он называется непрерывно обметочный. Обметочный. Обвивной он, когда кого-то обвивает. Он когда вот фиксируется, видите, у меня получается, я не знаю, что это видно. Такой край. Да, да, он так называется обметочный шов. Я имплантации так шью. Это удобно, быстро. Я делаю, если есть какое-то костно-пластическое мероприятие, прижимающее П-образное, сваджу лоскуты, а потом просто сшиваю вот так. Ну, соответственно, то же самое мы выполняем с другой стороны. Мы будем заканчивать или мы будем двигаться дальше? Да. Ну, всем, да, я тоже думаю, что все как бы, взрослые, грамотные очень. Но мы ненадолго, на самом деле, убрали нашу модель, потому что сейчас мы поговорим о заборе аутотрансплантата. Скажите мне, пожалуйста, из присутствующей здесь аудитории, кто работает с аутотрансплантатами? Ну, почти все. Тогда разговор мы, в общем-то, пройдемся по теории, да, какие они бывают какие мы применяем и на сегодняшний момент предпочтения, какие отдаются каким трансплантантам. Бывают они субапитериальные, полнослойные и депитализированные. И недепитализированные это то, что когда-то называлось свободным десневым классическим трансплантатом, который применяется при двухслойных, двухэтапных методиках. Значит, свободный лисневой трансплантат классически недопитализированный. Применяется для двухэтапных методик, для вестибулопластик и самостоятельного устранения и рецессии первого и второго класса по миллеру при пластике уздечки. Очень это актуально при работе на нижней челюстью. Он, в общем-то, работает и как двухэтапный метод, но чаще всего он дает настолько хороший в такой ситуации в первом и втором классе результат, что никакого второго этапа просто не требуется. То есть абсолютно полное закрытие, чаще всего вообще стопроцентное закрытие рецессии в этом зоне происходит. Значит, особенности его фиксации. Чем вызваны особенности эти, почему мы должны избегать каких-то нюансов, почему есть какие-то условия. Значит, свободный десятевой трансплантат напрямую контактирует с ротовой полостью, с жертовой жидкостью. Значит, он подвержен всем негативным влияниям, которые возможны в полости рта. Он не перекрыт слизистым надкостичным лоскутом. Никаким. у Его питания только от принимающего ложа, диффузное, за счет создания коллатеральной анастомоза. из -за да, кровотока туда-обратно. Поэтому он должен быть максимально плотно прижат к принимающему ложе. Это то, о чем я хотела сказать, о том, что мы должны избегать наличия, это называется, мертвые пространства. Там, где у вас есть зазор между десневым трансплантатом и принимающим ложем, это называется мертвое пространство. Его не должно быть, иначе в этой зоне будет некроз, там будет нарушено питание. Может, конечно, не будет, но это большой риск. Второе. Не старайтесь его пришить как заплатку. Не надо его пошивать верлоком Никаким, да, там и так далее Непрерывными швами Достаточно его зафиксировать с двух сторон И очень хорошо работает в данном случае Крестообразный прижимающий шов В области трансплантата Такого десневого, свободного Потому что он, во-первых, его не травмирует но плотно прижимает, и мы решаем две проблемы. Мы не колем трансплантат, не нарушаем трофику ткани и э, убираем мертвое пространство под ним. значит И свободный десневой трансплантат, когда мы его вообще первично начинали использовать, то, по сути, это были закладки. Они так и выглядели, есть куча фотографий во всех книжках известных неизвестных, это были заплатки, они выглядели как белый конгломерат неба, по сути, да, такой возвышающийся на собственной слизистой. Это связано с тем, что не адаптировали принимающему лужу края свободного десневого транспланта. На сегодняшний день есть методика, которая нам позволяет выполнить лучшую адаптацию. В этом случае принимающая ложа под углом 120 градусов депетализируется в области подсадки этого свободного десневого трансплантата. А свободный десневой трансплантат наоборот истончается по краю вот совсем буквально, это миллиметр полтора, да, для того, чтобы он идеально встык Заходил в углубления, созданные вами при депитализации, И как бы контактировал, вот как мы сопоставляли свободные вот эти сосочки анатомические с хирургическим И здесь вот такой же принцип идеального сопоставления принимающего ложа и самого трансплантата По сути, это нюансы работы с ним Все остальное это чисто механические, технические навыки, которые вы можете получить То есть вы его забрали пришли, вы должны знать каждый из трансплантатов, куда вы должны применять и использовать. Иногда у вас нету такого выбора, потому что бывает, что нету бугра, есть, например, восьмые зубы, да, их никуда не деть. Или нету фактически да, фараманмайер полотинале, или минер по расстояние 3 мм, вы там тоже ничего не можете взять. И вы идете каким-то другим путем решать эту проблему.